Всем здорово, ребятки! С вами, как всегда, я дядя Ваня, и мы начинаем сейчас быстренький обзор сезона 15 Пас 15. Мое мнение о сезоне, э, мое мнение Райл пасе. как вы знаете, я не любитель тратиться на то, что мне не нравится, поэтому я заранее никогда не смотрю информацию о том, что будет в Райл Пассе, что будет в сезоне, я не знал и не знаю до сих пор. Сейчас прям здесь, сейчас я вот проснулся, зашел. И смотрю, если мне понравится, буду рад приобрести. Вдруг, может, что жена придет, я с ней обсужу эту ситуацию, скажу, вот мне нравится, хочу, пипец. А если не понравится, то не понравится. Но есть два минуса. Это приобретение РП, это трата денег в игру. А второе, это задротство после того, как ты приобретаешь РП. А я не люблю задротствовать. Ну ладно, погнали. 15 сезон. Forever. Итак, что-то мы там получаем, короче. Получаем тысячу серебра. Понижаемся до алмаза первую. Золото два. И вот такой вот охренеть, мать его, на халяву скиняка что ли будет? Рили вот это вот будет на халяву сейчас? Фу, пушка. Я вот шо-шо, вот а вот костюмец, маска. Это достойно, сука, лайка. СКС-ка, халявный скин на СКС-ку. Парашют-пушка вообще, ребятки. Честно скажу, что... Блин, или это в рп будет? Попробуйте Райл пас. Давайте попробуем посмотреть, что там у нас в Райл Пассе-то. Давайте глянем. 600 ЮС-шек, не подорожал. Хорошо, смотрим рп Какая-то питерская разборка здесь назревает, птер! А опять ниндзя! Аригато. Пушкины! Смотри, говорит, туда на ой! А мы уж описались это свои все-таки. Чё, под нормально, чего у вас тут? Проблем, нет! А ну фас её, сука! За нами! Оу. Но видеоролик говорит о том, что опять у нас японская тематика, опять какие-то полицейские, короче, с рублевки, с рублевки э, и рыцари. Ну, короче, тематика пока смешана. Вот шляпа у нее, конечно, смешная там. Короче, как всегда можно выбирать юцешки, херешки. Э, э, Скажу, что вот этот костюм с соколом на башке, ну, очень тупо смотрится вообще. Я не знаю, кто там рисуют эти костюмчики. Так. Здесь. Ой, вау, вау, Улучшаемый костюм. Короче, у них прикол начался. Это улучшаемые костюмы. Ну, в принципе, что первый, что второй, что третий. Ну, третий, конечно, пушечно смотрится с этим шлемом. Вообще. Так, Томпсон. Томпсон. Не могу не заметить Томпсон. Ну, Томпсон как Томпсон, в принципе, мне и моего скина хватает. Поэтому, пока ради Томпсона точно нет. Не купил бы я РПшку. Вот этот шлем. Что это? Головной убор. Головной убор. Ну, какие-то рыцарские, блин. Ладно, детям может быть нравится. Он, кстати, улучшаемый. Я так понял. Головной убор улучшаемый. Ясно. Все для того, чтобы, короче, было с, в тему вот с этим вот. Эй, алло. Ладно, короче. Смог. Где-то здесь у нас есть смог. Я его не пролеснул. Нет, не пролистнул. Вот такой вот смог. Ничего. Вот, вот это нормальный скин. Пойдет. А, что еще в платном у нас РП? Что в платном РП нас еще ждет? Как всегда, не, ну, в принципе, вроде бы под костюм смотрится. Но обычно у них тематика такая, что оно с костюмом хрена смотрится, короче. Но тут вроде бы пойдет. В принципе, моднявый рюкзак. Вот рюкзак чётенький, пушечка, скажу сразу, пушечка. Пушечка, есть у нас эмоция. Мы здесь плачем. Мы потеряли своего союзника. Мы здесь плачем. За что? Зачем? Зачем мы его убили? Я же, я же просил, не добивай его на кулак. Он, в общем, вот такая вот эмоция. Еще эмоция. Мы здесь танцуем, эту телочку за попочку. Одной рукой. Другой рукой. Потом двумя руками. Потом сзади еще девочка тоже трогаем рукой. В общем, тут немножко у нас. Типа интимчик, интимчик у нас. Тут небольшой интимчик. Ладно. Нормальный костюм. Нормальный. Костюм вот этот пушка. Парашют пушка. Вот, вот этот вот костюм, конечно, на 30-м левеле. Хорошенький прям. Но пока месть... А, ну-ка, давайте уберем головной убор. Вот без головного убора, мне кажется, он вообще будет сейчас... До да слюней, да прям вообще. Убирайся. Проваливай прочь. Как его убрать-то? Как убрать головной убор? Шо, я что, я что-то получил? А, тьфу ты, блин. По-думал, сейчас хопа хопаный весь РП мне. Как убрать вот эту херню теперь отсюда? Уберись. Ну, короче, я так понимаю, что там в конце у нас концов на этом костюме одевается капюшон. Поэтому как-то так. Так, здесь у нас кейс будет. В кейсе какая-нибудь плюшка интересная. Во! Вот так вот на фиг, не материмся, вот так вот нафиг, у нас выглядит крутой костюм, вместе с масочкой, в капюшончике, на 35-м левеле, в принципе, пушечно но единственное, ну мне не нравится этот, вот под этот костюм, вот этот рюкзак, создайте магазин рюкзаков, пожалуйста, хотя бы там, не знаю, говно какое-нибудь за серебро, за БПшки, чем-нибудь, нет, за БПшки говно, за серебро получше что-нибудь. А за ЮЦшки конструктор вообще прям такой, что ты там сам чуть ли вышивку не нашиваешь. Вот типа такого. Так, самолет у нас уже сразу загрузился. Вот такой нереальный японский самолетик прям. Вообще моделька такая вот для японцев, для истинных китайцев. Японцев не знаю, чья там тематика, это больше самурайская. Для, для всех, в общем, подойдет, в принципе. Там, видите, даже... Ремнями обмотаны, что-то там золотые какие-то узочки, все такое. Так, предупреждал, буду удалять из друзей нахер. Так, сковородка. Сковорода. Пойдет, ля как машет, а? Прям вообще, крестовый поход на сковороде у нас. А внутри что? А внутри деревца. А, ну это типа щит у нас. Пушка. Дальше. Ну, рамочка. По стволам, скажу, что по стволам то не густо прям. всс серебряная. Вот эта вот пластина серебряная. В принципе, нормально, но ВСС-ка серебряная. Даже не цветная, никакая не пе пе пестрястая там. Так, здесь у нас еще один костюм. А, это тот же костюм, который у нас улучшаем. Так, вот это, это шляпа. Вот этот костюм вообще, вот, вот это вот, что на голове у него, вот это сокол, это просто извращение. Так, тут, короче, шлем такой какой-то. Вот такая эмоция. Сейчас мы размяли пальчики и идем. Редко, кстати. Здесь у нас Ава. Клава. Короче, шлем ни о чем. Мне шлем не нравится, сразу предупреждаю. Можете меня осуждать, не осуждать, но вот это зубы они здесь вообще на ну не смотрятся не знаю лучше бы они сделали так чтобы у тебя маска была бы маска с зубами и вот они где твой рот вот там выглядывали вот эти зубы а шлем бы сделали просто вот серо-голубой и коричневато бумажно бумажный короче не знаю это мое мнение я его не навязываю мне не нравится и все точка так коллаж Калашек ничего такой, кстати. Калашек вообще хорошенький, прям симпатичный, симпатичный. Там у нас прям вообще там прям прям в 3D прям нарисовано все, ну пушечный хороший калаш. Так, семь дней лобби. Угу. На, -на, -на, на. И на сотом уровне нас ожидает вот такой офигенный. Самурайский с вот таким вот сзади, видите, двигается. Это что у нас, кстати? Головной убор. Блин, это головной убор. А ну-ка, смотрится он с этим шлемом или нет? Самурайский костюм, в общем-то. Ну ладно, пасует. В принципе, красный на костюме есть. Тут красно. Именно под костюм, может быть, и идет. Может, я поспешил, что? Но, в принципе, анимашки где не хватает, мне кажется. Вот это то, что там сзади у него на головном уборе, конечно, мотеляется. Вот эта причиндалка, это прикольно. Это классно, это ты бежишь, это у тебя вот так вот фунь фунь фунь фунь фунь Но не хватает здесь одной штучки. Вот, вот эта причиндалка в машоночной мош... в области. Два вот этих вот дротика этих. Дротика вот. Вот если бы они еще мотылялись, как вот брелок у нас. Кстати, брелка нету, да, в этом ящике. В этом РП. Что в ящиках-то будет. Короче, в ящиках может что-то будет. Не? Не будет. Вот вот эти кортики двигаться должны. А так, в принципе, пушечно. Мне нравится. Мне нравится, что мне понравилось. Мне понравилось то, что мало стволов. Интересных. Ну, вот, калаш только и все. Пушка вообще полная. Um, так, костюм какой? Ну эмоция вот этого матового, конечно, плачет он тут, друга потеряли мы, ну вот это шпилевили. Так, вот этот костюм мне больше понравился в целом, в целом вот этот костюм мне понравился больше. Чем вот это вот в начале там всякая фигня и вот это улучшаемый костюм с хренью на голове, да, вот чем вот это вот. Ну, а конечный костюм, в принципе, в общем, все ништяково смотрится. Для ценителей Востока, Восточные вот всей вот этой культуры, я считаю, что пушка на плече. Здесь у нас маска, видите, да, с рожками. Здесь вот у нас шлем с зубами, там пергамент у нас в затылке, там записка тем, кто тебя нокает, там записка. или Ты лежишь, ползешь, ты говоришь, у тебя записку, а он когда я прочитаю, это ты там написал, не убивай меня, пожалуйста, не сади меня на кулак, я еще готов сражаться. И вот он такой, ладно, пошел я. Так, давайте пробежимся по сезону. Сезон мы не смотрели, но сезон, я думаю, меня удивит. Так как я люблю халяву, блин, испугали. Я думал, опять этот серебряный дурак будет. Костюм, ты смотри, какой костюм здесь нас ожидает. Мы с тобой сейчас просто обязаны отыграть 5 матчей на стримчанском, который будет у нас впереди. Я его должен забрать нафиг. Чтобы оценить весь его вкус. Маска просто шедевр. СКС-ка просто пушка. СКС-ка мне даже больше нравится, чем Томпсон, который в РП-шку запихнули. Как для коллекции, я готов брать на каждый ствол, из которых у меня нету скинов, либо за воздушный груз, если там будет в предложении да, какой-то ствол, которого у меня нету, в, еди... в единичном количестве скина мне достаточно с головой. Потому что ломать голову, какой скин поставить на оружие, чтобы с ним бегать, я не хочу. Мне достаточно одного вот такой вот у нас вот парашют 15 сезона с графитоном. Йоу. И, в принципе, вообще. А чё, нельзя у нас смотреть его? Вот, вот просто глянуть прям. Как он будет на мне стоять, типа, этот костюм? Э? Ну, в принципе, классный костюм. Мне кажется, вот он... Просто пушка. Ладно, ребятки, смотрите. От себя еще раз повторяю. РПшка мне понравилась, но тратиться я на нее не буду, наверное. 600 ЮЦ-шек тратить на то, чтобы задротить. Задротить и задротить и задротить и задротить на вот этот костюм. Не хочу. Вот, кстати, вот это вот, кстати, вот это вот уже достойно, кстати. Блин, вот это круче даже, чем ну, вот это. Ну, реально. Это мое мнение, ребята. Но оно круче просто. Если бы еще и вот эта вот а, Вот эта вот фигня. Головной убор была бы белого цвета. Вот это где была бы пушка. Вот это где было бы четко, прям. Вообще, а тут желтого, короче, да? что? Да, Красавчики. Костюмов напихали, кстати, нормально. Хороших, достойных костюмов. В общем, я. Не буду покупать. Мне вполне достаточно того, что впихнули наши любимые разработчики 15 сезон. А впихнули они сюда немало, э, немного, но приятных вкусностей. Ну а с вами был я, дядя Ваня. И это мое впечатление о Райл Пассе, о сезоне. Я специально не смотрю новостей никаких, чтобы быть воодушевленным, кайфовленным просто от того, что нам разработчики дают. И вам советую, не смотрите заранее вот то, что там может быть будет. То, что точно будет. Потому что, ну, гляните вы. А потом вы заходите в игру и тут где-то что-то не то. А может быть и то, но вы уже не ощущаете вот этого вот кайфа. И вы уже теряете ту волну брать или не брать. Ну а с вами был я, Дядя Кубанька. Всем спасибо за просмотр. Обязательно прожимай лайкос. Обязательно Пиши комментарий, купил ты себе РП, купишь ли ты себе РП или купил бы ты себе РП, если бы у тебя была бы возможность. Все, пока.